Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон. И сегодня мы прокомментируем выступление Виталия Сундакова о славянстве и о русских. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Я хочу сказать, что я полностью согласен с тем, что сказал и дал оценку русскому или славянскому наследию и нашему вообще наследию предков Виталия Сундакова. Боги славян, как бы они ни назывались, это родная земля. Солнце и великие предки. Все то, что, кстати, без чего невозможно ни одна человеческая жизнь. Подумайте. Святилище славян, их жилище и родовые капища. Главный учитель для славян ⁇ это природа, то, что природе. Святые славян ⁇ это их родители. И родители родителей и так до первопредков. Ангелы же славян ⁇ это их дети, внуки, правнуки. Вот помните, что, держа, скажем, на коленях сына, ты держишь на коленях всех своих будущих внуков, правнуков, праправнуков. Итак, главные ведические космогонические тексты славян – это наши народные сказки, песни, пословицы, поговорки. Главные иконы или чуры в домах славян – это семейные реликвии или фотографии на стенах всех ваших предков и родителей. Главные обряды славян – как и главные события их жизни. Что вы думаете? Конечно же, это благословение родителей, это признание в любви, это рождение чада, свадьба, клятва воина, смерть, наконец. Главный источник стяжания чести и достоинства у славян – это служение Отечеству. А вот требы славян богам – это плоды и результаты внимания, их личных трудов. Главный же нравственный империтив славян – это справедливость. Главная миссия славян – хранить землю и держать небо. Ну и, наконец, главное таинство славян ⁇ это врожденная и неизменная любовь к Отечеству. Ну а если у тебя есть Отечество, у тебя есть по отношению к нему сыновий долг. Если есть долг, то есть и достоинство. Если есть достоинство, то есть и честь. Бессмысленно говорить о достоинстве и чести в отрыве от понятия Отечества, отечества Родины и преданного служения. Емко обрисовал... То понятие, которое мы вкладываем а, в славянство или вообще в, наших, в наше наследие предков. Хотел бы немного дополнить все то, что вот обозначил Виталий Сундаков: мы в нашем наследии используем иерархию и славим богов, предков наших, олицетворение которых находится в природе, в деревьях, в камнях, той живой или неживой природе, как считается ныне. Но она, природа, вся живая. И вот мы в одном из сюжетов с академиком Рахманином подчеркивали это. И он говорил о том, что даже минеральная природа, она живая. Вот в нашем наследии отображалась простой и понятной формулой. Нужно жить по заветам наших предков, жить в гармонии с природой и жить по совести. А уже каждый человек выбирает тот путь своего развития духовного, энергетического и физического, который ему ближе к сердцу. Мы уже говорили в нашей ведической концепции здоровья о том, как взаимосвязаны с здоровьем человека физическим его духовная ипостась, энергетическая, через который проходит информация и энергия, и которая дает здоровье человеку. Если он выполняет правила, которые называются конами, и вот коны мы опубликовали книгу, вы ее можете приобрести в нашем магазине neutronic.com и Виталий Сундаков подчеркивает, что наследие наше, отображенное в природе и природа, то есть природе, которой мы чтим, ухаживаем, то есть на Земле. Земле Матушке поклоняемся, Солнцу как олицетворению энергии ипостаси божественной. Без них же нет жизни. То наследие, о котором он сказал, и которое лежит в основе практически всех религий и направлений, в основе, в той или иной мере. Потому что вот мы же тоже показывали много аспектов во всех религиозных конфессиях. Они похожи друг на друга. К сожалению, современный мир не понимает основ духовного развития. Мы в своих исследованиях, в своих выступлениях, и вот наш канал Вести Волкон предназначен для того, чтобы донести до вас, основы нашего существования в данном мире, на Матушке-Земле. Что та взаимосвязь наша с родом нашим небесным и с родом нашим земным, она является основной, и в этом надо жить. Жить в гармонии с природой, почитая предков своих и живя по совести. Вот это главное. А что есть совесть? А совесть есть это весть божественная а весть божественная прописана в конах. А коны дают нам возможность оценить наши поступки, плохие или хорошие, и прийти к тому, чтобы мы были здоровыми, растили благодатное потомство наше, воспитывали наших детей в той мере нравственности и чести, о которой Виталий Сундаков говорит. Наш подписчик-мастер Спрашивает в одном из сюжетов, в котором мы записывали с Татьяной Цой, как защитить себя во время сна. Вы знаете, ведь есть обращение к богам, а в христианстве молитвы перед сном, чтобы вас, хранители, в христианстве это ангелы, у нас это леги, охраняли ваш сон, защищали вас от дурных нападок каких-либо сущностей, и вот это обращение к высшему миру, оно есть основное, то, что поможет вам, обратившись к Хранителям, и они вас будут защищать от дурных нападок со стороны каких-либо сущностей. Вот это самое главное, защита. И, соответственно, мы об этом также много раз говорили, что вы должны выбирать место для жительства, в том числе и в вашем доме или в квартире, место для, для сна, то, которое благоприятное. Мы еще будем об этом говорить в наших сюжетах по биолокации. Как выбрать место под сон, под столовую, под кухню и, и так далее. Вот еще раз комментируя выступление Виталия Сундакова, обращение его и точной оценкой того наследия, в котором мы живем, и как нам относиться к миру, еще раз могу сказать, что нужно чтить предков своих. Будучи их потомками, мы являемся продолжателями дел славных наших родов. Чтя природу, уважая старших, почитая младших и живя в гармонии с природой и живя по совести. Благодарим за внимание. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.